всем приветики ребятки кто смотрит мой канал и сегодня я снова хочу представить вам средства которые у меня закончились вот как вы видите они все на экране и давайте поговорим про каждый из них поподробнее давайте начнем с, с началом с вот этого вот средства это у нас бальзам для волос на натуральном масле черного тмина. Вот, для жирных волос. У меня у корней волосы жирноватые. Это мне подарили на 8 марта. Бальзамчик такого зеленовато-коричневого оттенка. Ну, не совсем приятный, как вот бы, такой оттенок. Но, в принципе, мыться можно. Волосы увлажняет тоже. Хорошо расчесываются после него. Планета Органика фирмы. То есть это все натуральное. Все натуральное. Классный бальзамчик. В принципе, не знаю, сколько он стоит, так как мне его подарили. Но, думаю, средства не из дешевых таких. Запах такой более к травяному, если кому-то нравятся травяные ароматы. Ну, в принципе, травяной мне не очень понравился. Но запах такой какой-то травянистый, я бы сказала. Вот. А в принципе, так мыться можно. Вот, тюбик мне понравился, то, что он с дозатором, это очень удобно, я, скорее всего, недавно приобрела средство в Победе бальзам, он без дозатора, скорее всего, тюбик я оставлю, мы и перелью туда другой бальзам, этикетку, наверное, сниму, вот, и буду пользоваться этой упаковкой, там, конечно, упаковка побольше, но потом я буду вам показывать, я... Покажу. Там объем, здесь у нас объем идет 400 мл, а там объем литр. То есть, больший объем. Брала я его в Победе. А этот, нет, этот я не знаю, где продают. Не видела в магазинах. Ну, может быть, магнит косметики, да, наверное, есть такие. Планета органиков, магнит косметики, да. Что-то подобное я там видела. И следующее средство, вот такой вот шампунь фирма золидар мужской гель-шампунь для душа для тела для волос для лица 250 миллилитров это мужской муж мой отошел от своих принципов так как я ему взяла вот такой вот шампунь вместо его любимого хайдер шаундранса и пришлось ему пользоваться таким в принципе, шампунь ему понравился. Не особо он отличается от его любимого шампуня. Перхоти после него не появилось. То есть, в принципе, муж доволен. Цена этого тюбика я брала по акции в магните. Тут была акция. Пахнет приятно. Вот сейчас я понюхала. Приятный запах такой. В общем, брала я его по акции в магните. По-моему, где-то рублей за... 8, нет, не на 80, наверное, так же, как и, ну, рублей 170, да, наверное, так же, как и стоит он, как и Head Shoulders, в принципе, вот эти вот 250 мл, точно не помню цену, если честно, не могу сказать, точно не помню, ну в общем, шампунь не сильно отличается от Head Shoulders, любимого шампуня моего мужа, вот, следующая шампунька вот такая вот, это уже моя шампунька, от фирмы L'Oréal, длина мечты, шампунь классный, пахнет приятно, немножечко сладковатый такой вкус, 400 мл здесь объем, в общем-то, есть целая линейка таких уходовых средств, вот длина мечты в рыжей упаковке, очень хорошая линейка, я рекомендую такую линейку покупать, мне очень понравился, сладкий такой вкус у него, запах, не вкус, а запах, простите. Вот. В общем, прикольненький шампунь. Понравился, наверное, буду брать еще. Дальше идет вот такой вот стиральный порошок. Здесь еще была мерная ложечка, чтобы аккуратно было использовать. Стиральный порошок, концентрированный полтора килограмма. Концентрат заменяет 4,5 килограмма обычного порошка. Брала я этот порошок в Эльдорадо. На бонусы. Брала уже очень довольно-таки давно. И не помню, честно говоря, рублей 200, наверное, он стоит. Не знаю, есть ли сейчас такой порошок в наличии. Ну, в принципе, порошком довольно осталось. Стирает нормально. Все вроде хорошо. Вот такой вот порошочек То есть он мало места занимает. Очень удобно. И дальше у нас порошочек всеми любимый идет у нас Tide. Ну что можно сказать об этом порошке? Порошок классный, очень хороший порошок, отстирывает идеально. Здесь 450 грамм, на три стирки написано. Ну я, конечно, не знаю, не на три стирки его использовала, немножечко побольше. Но в принципе Вообще порошок суперский, поэтому как бы тайт, он и есть тайт, его покупать нужно Так, дальше у нас вот такой вот кондиционер для белья взяла а, Кстати, этот порошок стоит, забыла сказать, сколько Рублей, наверное, 80, это около 90 рублей, вот эти вот 450 грамм стоят рублей 80 вот Это вот кондиционер, перейдем к нему е Fresh 1 литр Такой вот кондиционер стоит где-то 77 рублей Запах приятный, в принципе, нормально пользовалась. Мне понравился такой из серии не очень дорогого и не очень дешевого. Среднячок такой, в принципе, нормально. Ну и опять же брала в Экспрессе вот такой вот гель-бальзам для мытья посуды, манго. Меня, в принципе, это моющее средство устраивает тем, что здесь большой объем. Литр 2 то есть 1 литр 200 миллилитров большой объем, и надолго хватает. Я переливаю его в более меньшую упаковку, чтобы было удобно мыть. То есть вот в этом вот пакете, естественно, неудобно пользоваться. А если перелить в нормальную э, баночку, допустим, с дозатором, то будет очень даже хорошо. Я и так и делаю. Экономичное хорошее средство как раз для меня. В общем, я нашла свое любимое средство для мытья посуды. Это вот это вот из фикс-прайса. Гель-бальзам. Так, дальше у нас идут влажные салфетки Аура, вот такие вот, защита от бактерий, антибактериальные влажные салфетки с ромашкой. Ну, хорошие салфетки, в принципе, в наш период коронавируса, они незаменимая вещь. Вот, салфетки как салфетки, нормальные, руки протереть подойдет. <с Warning> дальше покупала тоже, по-моему, фиксики, фикс прайсе, да, губки для мытья посуды прочные Написано прочные. 5 штук. Макси. То есть они не маленькие, они такие нормальные. В руке их держать удобно. Есть вот такие маленькие, знаете, ими вообще неудобно пользоваться. А вот такие вот, ну, более-менее, такие хорошие, большие губки. В принципе, ими пользоваться удобно. По-моему, тоже они стоят в фикс-прайсе рублей 28, наверное. Ну, вот такие вот губочки использовала. Кстати, вот эти вот салфетки стоят рублей, наверное, забыла сказать. 28. 20... 20 рублей где-то вот такие вот салфеточки стоят. Также снова брала вот такую вот пасту, знахарь, зубная паста в фикс прайсе. 27 тоже рублей, по-моему, с серебром. 27 рублей с серебром. Приятная. Такой нежный аромат у нее, хороший. В принципе, меня устраивает такая зубная паста. Буду брать еще. И брала вот такую вот пасту на каждый день, лесной бальзам, тройной эффект, написано, что защита десен, антистресс, экстра свежесть. Вот знаете, насчет свежести я бы поспорила, что-то не очень-то она, мне кажется, вот после того, как ее почистишь, свежесть остается буквально на минут 15, потом все как бы куда-то улетучивается, вот, ну, в принципе, тоже неплохая дешевая не сказала чтобы она прям дорого-дорого стоит нет она тоже из серии дешевых может рублей 20 30 40 не помню точно и вот такие вот мешки для мусора я еще приобретаю они стоят 33 рубля в магните 20 штук на 30 литров, такие синенькие, плотненькие, то есть они не такие вот как черные, которые рвутся постоянно, не выдерживают этого, как сказать, если что-то положить тяжелое, бывает, что рвется мешок, эти нет, эти немножечко поп попрочнее, и я всегда пользуюсь такими, плюс такой у них цвет синенький, прикольненький, меня устраивает, нравится, никаких запахов посторонних нету. Ну, бывает, что ароматизированные мешки, да, бывают. Эти не ароматизированные, но и постороннего запаха. Например, как, бывает же, полиэтилен пахнет либо костром, бывает, либо еще с чем-то. Это же все-таки мешки делаются из переработки какого-то материала. Поэтому у этого нет никакого запаха. У этих мешков они очень хорошие. Вот, использую постоянно именно такие. Черные не беру, не нравится. Как-то мне нравится больше голубенькие. Вот, вот. Ну, еще, ребятки, мне вот подарили вот такие вот патчи. И что это у нас? Это у нас маска-патч для губ гелевая. Биозолото. Ребятки, если хотите, чтобы я использовала, протестила эти патчи вместе с вами, ставьте классы на мои видео. Делитесь ими. Пишите мне комментарии. Я буду очень ждать. Это у нас для глаз такие вот патчи и для губ. Так, для глаз у нас с чем у нас вот эти? Давайте почитаем. Патчи гелевые для глаз с морскими водорослями. Вот такие вот патчи. Посмотрим. Пока не буду их открывать. Если хотите, чтобы я сделала это вместе с вами, ставьте классы. Ну и все, на этом мое видео закончилось. Всем пока!